Таня, мы все-таки вы решили сегодня не спиняться на просто размешивание червяшков. Мы принесли одну верми-контейнер, э, верми, ну, верми где живут червяшки. Вот, бачите, их тут шмат ползает. Да? Мы взяли, Леха взял своими руками э, два таких шуфеля, вот, ну, лопатки, и высыпал их сюда. Подтягнись сюда, и, вось, вы можете увидеть, что тут зараз больше таких грунт, вот видите, вот черви есть, да, какие, больше тут некий ад, но вы не вертите, вот видите, есть больше червей, тут верьми-верьми тут шматку, тут есть коконы так само, вось. ну, короче, что мы делаем? Мы зараз вот эту ситуацию, мы сюда поселяем первую экспериментальную, экспедицию червей и они башьте они уже начинают вот туды куда-то с тем залазить вот башьте вот он полез и мы поглядим на коньки они справятся в таких <coughs> агрессивных условиях потому что вот тут здесь, есть виливать Тут что-то и вы тут, где могут жить, машины, они смогут опрацовывать тут сверху и поляпшать весь вот эту худкость, ну, метаболизм внутреннего контейнера У нас, да, у нас раз два-три тыдни, поглядим, что тут будет Но мы ведь на тыдень покинем это, ничего не будем хранаться и на наступный день снова откроем крышку и поглядем, какие тя есть тут черви какие выползательные, какие они поживают, ну, какая их динамика. Все. Так, значит, этот эксперимент вот, просто зафиксую, Леха, как оно у нас тут было, для истории.